Вручение дипломов о присуждении ученых степеней в Музее истории Казанского университета. Ассоциационная комиссия по гуманитарному и по естественно научным направлениям которые очень строго отбирают вот эти диссертации, оценивают их. Чем питаются студенты КФУ и устраивает ли их ценовая политика столовой Института физики? Я думаю, это повлияет на то, что качество обслуживания будет улучшено. Как прошел интеллектуально развлекательный квиз для студентов Казанского университета? Мы постарались охватить все области, то есть это и лингвистика, как, например, составление слов, это и ребусы, и угадать книгу, то есть литературную. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлева. В Казанском университете состоялось совещание с представителями компании Case Systems, посвященное автоматизации процесса закупки товаров и услуг, а также их дальнейшего учета. В музее истории Казанского университета состоялось вручение дипломов о присуждении ученых степеней, кандидатов и доктора наук. В церемонии принял участие проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. Все подробности далее.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 Профсоюз Казанского университета решил узнать, чем питаются студенты и устраивает ли их ценовая политика Костолова Института физики. Профсоюз Казанского университета решил узнать, чем питаются студенты и устраивает ли их ценовая политика столового института физики.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 во втором главном корпусе казанского университета открылась выставка университет космос вселенная посвященная 60-летию первого полета человека в космос в Казанском университете астрономические исследования начинаются с момента его основания. Поэтому смело можно сказать, что вклад нашего университета в изучение космоса и Вселенной достаточно большой. В открытии выставки приняли участие заслуженные испытатели, создатели космической техники «Урал-Закиров», проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова. Здесь, на этой выставке, можно познакомиться с информацией по истории Загородной астрономической обсерватории имени Василия. Павловича Энгельгарта. В этом году в сентябре исполнится 120 лет с момента ее отказа. Открытия. Поэтому один из разделов выставки посвящен этой обсерватории и также директорам. Один из важнейших разделов выставки посвящен космонавтам, посетившим Казанский университет. Также есть специальный раздел выставки для абитуриентов КФУ, которые хотят постигать тайны космоса и Вселенной. Здесь рассказывается о направлениях Института физики, где можно получить знания по изучению космоса. Урал Закиров, в свою очередь, рассказал про свою историю, связанную с космосом. Его работа была связана с изучением трудовцы Алковского, Штернфельда и Тихонравова, который является патриархом отечественной космонавтики. После изучения Фау-2, первой в мире баллистической ракеты дальнего действия, команда инженеров вместе с Уралом Закировым решила, что можно сделать более мощные двигатели и более мощную ракету. Тогда и был создан этот знаменитый союз, который непрерывно возит космонавтов, и ни разу не было, чтобы союз значит, Отказал в работе. Данная выставка подготовлена сотрудниками музея истории Казанского университета, астрономической обсерватории имени Энгельгарда, научной библиотеки имени Лобачевского, института физики. По словам Светланы Фроловой, выставка продлится до августа этого года. Энджи Минибаева, Ленардо Тавлетьяров, Универньюз. В Казанском архитектурно-строительном университете прошел очередной тур студенческой волейбольной лиги. Подробности в сюжете.